Намасте, дорогие мои, здесь, считая карты, это раз для тебя сегодня тема общего расклада. Это новый герой вашего любовного романа. Загадывайте на новые отношения, прям совсем новые, будут только о новом говориться. Если хотите, конечно, на старого, можете попробовать посмотреть, может быть, что-то интересное услышать. Перед вами вот четыре варианта, выбирайте один из них. По своей интуиции. Первое, второе, третье и четвертое. Здравствуйте, кто у нас выбрал первый вариант. Ну давайте посмотрим, кто он, где произойдет знакомство и с чего начнутся отношения. Все-таки кто он? У нас семерочка мечей, шестерка чаш, девятка пентаклей, десятка пентаклей и сила. Достаточно харизматичный, интересный. Деятельный молодой человек, очень артистичный в некотором таком роде, знает, положение, знает чего стоит денежка. Ощущение рубингудства тут тоже присутствует, то есть некоторая активность. То есть человек активен всегда по жизни. Ну, вы заметите то, что возможно также человек может заниматься каким-то физическим трудом, либо физи больше физическими упражнениями. То есть какой-то спортсмен, да. Возможно, спортсмен, потому что все-таки человек держит все на максималках в своей жизни и старается жить на полную, соответственно. Такой мальчик, возможно, момент миловидного, либо миловидная, ну, либо человек очень сильно детский нрав, тут тоже может, кстати, присутствовать. Есть в нем, конечно, ощущение стабильности, он красив. Вот вот здесь вот красавчики. Если что, у кого-то реальные красавчики. Если у кого-то что-то, допустим, да, не красавчик, дело, конечно, вкуса но здесь люди симпатичные. И внешне, внутренне скептически но внешне точно. Ладно, ну, достаточно активные люди и гибкие. В своем мышлении, также и подходе к жизни, есть какие-то устои, есть какие-то железные правила, но, соответственно, он их, если что, придерживается, у него тут режим, либо распорядок дня, возможно, какие-то бегуны, я даже не исключаю, но здесь физика чувствуется, то есть, либо в физической форме человек, либо следит за этим. А это причем не ново. Поэтому вот здесь я бы сказала больше. Вот какой-то такой интересный, возможно, ощущение интригама и лавиласа. Но это не точно. Это не точно. А главное, как это все-таки воспроизводить, это вот это всю свою харизму в мир. Поэтому достаточно неплохо, достаточно интересно. Давайте дальше. Как произойдет все-таки знакомство? Гонча, гонча, вот на самом деле Какой, прир... какой природу у нас спонсор Гонча, да Гонча, но все-таки С ощущением То, что вот гончий Но при этом каждый день именно какая-то систематика у этого человека и стабильность она все-таки присутствует то есть бывает да человек все бежит бежит не знаю куда нет здесь человек знает куда он бежит знает почему и знает как вот это самая главная и отличительная черта в этом человеке что в принципе вы можете, вы можете подумать что он гончий с первого раза я даже не исключаю но человек достаточно приземленный и стабильный по своей природе поэтому давайте дальше как произойдет знакомство я бы сказала, тут восьмерка чаш, девятка чаш, четверочка жезлов, мак и туз, пинта, туз жезлов. Здесь, возможно, какое-то определенное, Возможно, вечеринка у кого-то в здании, но где что-то делается? Где что-то делается, где, возможно, что-то разъясняется? Это может быть мастер-классы, это может быть скобка людей, это может быть какие-то празднества. То есть, что-то что где-то, но я бы сказала, возможно, очень сильно. Либо на каком-то закрытом мероприятии, либо на каком-то закрытом учреждении, где какая-то определенная жизнь, идеи, желания, возможно, даже какие-то онлайн-курсы, в принципе, почему бы и нет, потому что здесь ощущение закрытости пространства, ощущение вот этого сообщна, ну, сообщества какого-то некого, здесь оно все-таки присутствует. Поэтому вот здесь вот люди больше на знакомство может произойти где-то в каких-то просторах интернета в замкнутом. Не совсем интернета, но здесь на каком-то мероприятии, каком-то значимом, значительном, либо в здании, либо там, где какая-то пышется определенная энергия. То есть, возможно, да, это мастер-класс по пирожкам в супермаркете. Это может быть даже и так. Вот, здесь, но ну, здесь какое-то закрытое, что-то закрытое, какое-то помещение, возможно, либо само сообщество, либо жезл. Может быть, сообществу по интересам, я тоже, кстати, не исключаю, все-таки помогу и тузу жезлов. Вот. Поэтому, дорогие, давайте дальше. А что? Э, надо на мероприятие, да, я вас постигаю на мероприятие ходить. Где произойдет э, активное участие? Где... Прои... Подождите, с чего начнутся отношения? С чего начнутся отношения? Вот доказывает как раз-таки мастер-класс и тому подобное первая тройка Пентакли с королевой чаш, что замчаш, чаш, с солнцем и с пятерочкой мечей. Ну, дорогие мои, здесь знакомство все-таки оно будет значительным, значимым в жизни людей. И вас с этим человеком. Но все же вы, возможно, очень много будете под эндорфинами, когда вы его встретите и можете очень даже сильно влюбиться, отдаться ощущениям, порывам эмоций. То есть здесь превалирует очень большое количество эмоций. Большая сообщество... Сообще со большая обоюдность ощущений друг к друг другу. Но здесь по пятерочке мечей, по тройке мечей, по рыцарю, по рыцарю Пентакли, по тройке мечей. Здесь, возможно, какое-то определенное обстоятельство, ну, которое не сильно позитивное может происходить в жизни. Либо происходить все-таки в жизни вас и этого человека. Возможно, какое-то какое безвыходное все-таки положение тут тоже, кстати, может происходить. Но с привкусом какого-то негативка. Негативки тут, кстати, есть. Есть такое, возможно, просто какая-то негативная ситуация либо в жизни вашего человека, либо в жизни вас. Здесь больше уточнения, конечно же, на женщин, на женскую половину аудитории, но все же. Возможно, какая-то, не знаю, не особо приятное ощущение, не особо приятная ситуация может тянуться достаточно долго у кого-то. Поэтому, дорогие дамы, я больше бы склоняюсь, что здесь присутствие какого-то негативки это больше от вас, потому что все-таки здесь короля-то особо не выпало. Но все же отношения могут начаться с определения того, что он мне сильно нравится. Возможно, как безответная любовь, да, если в таком контексте. Нет, но ну я бы не сказал, что тут какая-то безответка. Все-таки по солнцу. И мы включаем именно новую любовь. Поэтому здесь какое-то определенное просто обстоя... жизненное обстоятельство. Да. Ну, давайте я доложу. Я доложу. Возможно, там новая любовь и. Нет, здесь все нормально, здесь все нормально. То есть здесь какое-то обстоятельство в жизни, большон... я склоняюсь все-таки э, по общему раскладу в жизни девушки, кто здесь загадывает, соответственно, а возможно, если мужчина, то мужчина, да. Э, какое-то длинное, тяжело идущее какое-то обстоятельство. Что-то не очень сильно приятное может как раз-таки просто происходить на фоне с этих отношений, но эти отношения начнутся с определенной позиции влюбленности и приятных ощущений к вашей всей интересной половинке, неполовинке, как угодно. Но здесь все вроде нормально и вроде ответка есть. Поэтому я бы не сказал, что это безответная любовь. Здесь все-таки проходит оптимистичное общение, влюбленность, счастье, все, мы нашли друг друга. Я счастлива с ним, он счастлив со мной, все у нас прекрасно. Ну, просто может какое-то, допустим, эго, возможно, как-то друг друга просто не слышать будете в каких-то вопросах. Это тоже, кстати, может происходить. Но все-таки я склоняюсь, что здесь у кого-то что-то просто будет долго какая-то дичь тянуться у одного из партнеров по этому варианту. А дичь реально полная какая-то, неприятная и долго тянущаяся. Вот. Что а, может омрачать, ну не скажи. Вот не скажи, не особо-то это омрачать будет, а, а, особо на пике такое ощущение влюбленности и кайфа не думаю. Но здесь начнутся отношения, то есть хорошо, но какая-то просто дичь будет. Все. Это касаемо личного пути, личностного, и, и личностно, ну какого-то личного все таки Это, возможно, связано с деньгами, либо с позицией дел, которые тянутся долго, либо какие-то вещи, которые обремя... обременяют какого-то из вот, членов вот этой бравой команды под названием Новая пара, новые отношения. Поэтому... <свят> Поэтому здесь влюбиться очень даже можно и прям вообще прям очень сильно. Очень сильно влюб... влюбленности, люб... любить все дела, развитие, причем прям сразу по Троке Пентакли у нас будет происходить. Ну, здесь большая, сильная, очень сильная влюбленность. Ность. Поэтому, дорогие мои, да, вот. мы сейчас сделаем вот так, и чтобы вот так нас не донимали, да, всякие непонятные люди. Поэтому, дорогие мои, да, все-таки я бы сказала здесь, все-таки какой-то все-таки обоюдный, да я к обоюдному влечению друг к другу, к некоторому счастью. Поэтому, дорогие мои, вот я надеюсь, что все-таки это интересно, это интересно проиграть. Пятерками, чем тоже тоже Но Это больше связано все-таки с жизнью человека, с его стабильностью, либо с его, пу... ну, его путем, который он для себя выберет. Возможно, это и мужчин... у мужчины будет какая-то определенная жизненная ситуация, где он ничего поделать особо не может, либо где он, подел... ну, либо где он фиаско какое-то схватит, так скажем, то тоже, кстати, как проигрыш, ощущение проигрыша может также идти на некотором таком пути. Э -э вот, короче, как-то так. Ну все вроде нормально, все вроде нормально, все вроде здесь классная позиция, подписываемся <н laughed> и давайте все-таки... Я надеюсь, что у вас все это сбудется, что все-таки будет очень сильно хорошо, вот эти какие-то маленькие проблемы, маленькие трудности... Очень даже решаться благополучным образом. Поэтому спасибо вам, то что вы досмотрели до конца. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто выбрал у нас второй вариант? Давайте посмотрим, а кто он, где произойдет знакомство и с чего начнутся отношения. Дорогие мои, здесь у нас кто он? Дьявол, пятерка мечей, восьмерка мечей, король чаш и а, королева чаш. По ощущениям, этот человек, возможно, определенно как-то запутался в своей жизни. Искуситель, искусник, искус, искусный властитель всей, всей Руси. Возможно, ну не совсем всей, но возможно всей. Поэтому здесь достаточно такой э, человек, сдержанный человек, холодный. Достаточно прям дико холодный может быть, Расчетливый порою, но и при этом, который не особо удостовериваются в чувствах, в ощущениях других. Я и говорю, как вот 50 оттенков серого. И немного первый взгляд вот на вот главного героя как раз-таки это у романа. Ощущения такие же. Но по сравнению с главным героем, здесь, хотя я не помню, там главный герой был с кем-то, здесь, возможно, человек уже, возможно, будет находиться с кем-то в отношениях. Либо у него будут происходить отношения, поэтому, э, возможно, просто любовно-романтические, не исключаю и э, какого-то, не, не исключаю также именно пары. То есть и не так, и не так. Поэтому, дорогие дамы, дорогие мужчины, возможно, человек будет особо не свободен, возможно, будет с кем-то встречаться, либо с кем-то находиться в каких-то определенных интересных, интимных отношениях. я не исключаю, человек заморочка, человек очень много думает. Но все-таки очень может быть холодным к даме. Возможно, теплым, возможно, но здесь достаточно такой портрет и личность. Возможно, просто на данный момент такой весь немного негативный портрет, но все же такой искусник. Ради себя много может сделать. Возможно, иногда заблуждается в каких-то своих вещах, да. Здесь вот какой-то такой искусник. Вот давай искусником назовем ее. Искусствовед ваш. Давайте дальше. Ну, может э, искать какого-то ощущ... ну, ощущение холодности с него очень сильно может быть. Он понимает, он все прекрасно понимает. Хороший психолог, кстати, прям очень сильно. Считывает людей просто, ну, вот на на 5 с плюсом, но все-таки по восьмерке мечей все-таки могут у него какие-то быть затруднения с его личностными порывами, хотелками и характеристиками. Я говорю, здесь вот прям ну, реально кто-то 50 оттенков серу пересмотрел, вот главный герой примерно, ну, похоже, похоже на главного героя немножко, но все же, не совсем так. А, давайте, где произойдет знакомство? Там... Где смеяться, особо не смеются люди. Здесь у нас сила, тройка мечей, четверка мечей, король жезлов и э, пятерочка Пентаклей. Ну, а возможно, где лишаются да, денег, либо. Возможно, в банке, дорогие мои, возможно, в банке, возможно, в каких-то э, учреждениях и где особо ну, не до смеха. Я бы сказала, здесь. Э, Возможно, какое-то определенно спокойное место связано с каким-то движением на перекрестке, на пути, на дороге нигде не смеются, особенно в России, возможно, но где определенно присутствует же движение, жизнь, но при этом оно дико спокойное церкви, но ну, не думаю. Если какой-то такой момент, не думаю. Здесь все-таки по силе и именно по королю Жезлов. Возможно, все-таки связано с чем-то официальным, с чем-то глобальным. Возможно, где-то рядом с этим. С каким-то зданием, либо официальным учреждением. Все-таки. Возможно, также каким-то значительным учреждением в вашем городе, в вашем поселке, вашем селе, как угодно. вашем городе. Окей. Где особо не до смеха? где вот как-то спокойно, мирно, возможно, определенное там есть что-то, о чем человек может сожалеть, возможно, какие-то, бывают, да, какие-то такие перекрестки, где вы видите там кресты, все дела, возможно, рядом такое определенное место, где кто-то что-то плачет, либо кто-то что-то, какие-то неприятности происходят, возможно, рядом с больницей, я даже не исключаю какие-то такие моменты связано с жизнью, связано с энергией, возможно где-то с медицинским учреждением. Я не исключаю такого именно формулировки, именно стройка с четверками, с, с пятеркой. А, то тогда кли клиника платная, если что. А возле платных клиник ошибаетесь, Ладно. Давайте далее. Ну где-то где особо как бы не особо смеются. Спокойно себя ведут, либо, возможно, особо безлюдно. Вот еще вот еще так, так могу сказать, потому что в по пятерке, по тройке, по четверке очень сильно ощущение одиночества активное, ну и причем по силе и по королю жезлов определенный момент жизни, энергии. Поэтому сказала медицинское учреждение, прям очень даже сильная и платная какая-то клиника, да? Ну, может быть врач. Вот а может быть врач, а откуда ты знаешь? У зубного, у зубного кто-то, а может быть, целый-целый зубной у вас врач соматолог, возможно, да? а с чего начнутся отношения? Семерки чаши император. А, возможно, начнутся также ваши отношения. Ну, хочется мне сказать с исполнения желаний определенных по отношению друг к друг другу на какой-то основе. Возможно, отношения начнутся немного легче, как того бы хотелось, но и при этом будут систематические встречи. То есть здесь я бы сказала, что-то будет систематическое между вами и что-то особо неземное, но какие-то вещи, какие-то желания могут, в принципе, человеком исполняться на систематических условиях. Вот здесь я бы сказала так, то есть человек не особо будет диктовать здесь правила, потому что император здесь все таки второй. Не первый. а Если бы первый, ну, я бы сказала, там, человек вам поставил, то ты, ты любовница, никак иначе. Нет, здесь все таки с чего-то такое эфемерного, с влюбленности, да, с хотения, с определенных каких-то желаний, но и при этом систематически. Систематически либо будете видеться, либо систематически можете встречаться по каким-то вопросам и решениям задач. Да? как у зубного, да, надо, надо ходить, чтобы долечить, да, то есть не за раз. Но, возможно, так, возможно, так, и даже не исключаю. Но что-то Какое-то какое исполнение определенных Своих желаний систематически То есть возможно С некоторого просто комьюнити общ, Общения И отношения друг с другом То есть с дележкой Какой-то определенной Видом информации, управления и тому подобное Ну С какого-то такого Ощущения желаний С желаний начнутся, С эфемерного Но при этом систематического Дальше у меня пустая карта Поэтому дальше уже, уже на, ваш, на ваш вкус и цвет Но все-таки обмен информацией Либо что-то систематическое между вами Будет происходить На самом деле прям зубной врач это идеально Проктолока, В твою попу куда ты денешься Правда Вот и все Вот у нас тут люди В принципе и задали Да тему, а как же разворачивать отношения дальше, да? Поэтому вот такие какие-то отношения, в принципе, систематически интересные, друг к другу у вас могут происходить. Ну, дальше пустая карта, видать, либо у людей пойдет уже по одной ветке, а у других по другой, либо все-таки знать как-то особо кому-то просто не стоит. Поэтому спасибо вам, то, что вы досмотрели такой интересный расклад. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас выбрал третий вариант. Давайте рассмотрим: значит, кто он, где произойдет знакомство и с чего начнутся отношения, дорогие мои, кто он? Тут все практически старший арка но ну, ну, не все, да. Дьявол, повешенный рыцарь мечей, ой, рыцарь чаш, страшный суд, четверочка мечей такой человек, человек переворот. Человек э, любит все переворачивать вверх-дном. Он очень Вот здесь силовая какая-то активность у человека просто пышет он сам по себе яркий, он сам по себе чувственный, чувствительный, давящий на все и вся. То есть вот здесь ощущение какого-то футболиста, да, но здесь может именно какая-то похожая энергетика с таким неординарным подходом, кстати, к жизни, потому что человека, ну просто жить ему не интересно, если что, ему надо определенный, соответственно, может идти, кстати, на определенные риски для себя. Не все, не все, но на то есть момент рисковый человек, ну да, есть такое, но все-таки с логикой он дружит, с мозгами тоже. Если что, не такой он бесшабашный, как может вам показаться на первый взгляд, но все-таки, возможно, сексуально активно и дичайше. Девушки, если кто там хотел маршмеллоу до утра, этот человек ваш. Этот человек ваш. то есть вот все сделать, все изгалится ради удовлетворения всех и вся на этой земле. Кстати, у человека присутствует ощущение сочувствия к другим еще. То есть не такой, да, такой человек, который может давить и всех. Нет, а здесь э, он молод. Если что, он молод, возможно, душою. Не совсем такой э, юный, да, вот такой. Ю, юнец, вы вот, знаешь, не юнец. Вот таки рыцарь Жезлов он юм, он, но он целенаправленно. Идет носится, бежит. Возможно, активную жизнь ведет, я не исключаю. Либо активно где-то участвует, приходит, что-то делает. Что-то, кстати, он может делать неординарные вещи. Ну, то есть, ему не свойственные. Ну, вы можете этого человека, кстати, увидеть везде. Ощущение и момента художественного Художника тоже, кстати Может проигрываться у этого человека Но художник, не художник про, про, по, по, по профессии мы не смотрели Но он деятельный Ему нужна жизнь, ему нужна энергия Ему нужны движки, пишет и тому подобное Это прям чувствуется Не думаю, что он Он не сильно там молодой, вы не думайте не думать. Давайте дальше, где произойдет знакомство? Где произойдет знакомство, здесь четверка от жезлов, туз, туз Пентакли, шестерка Пентакли, Паша Паша Пентакли, ой, Паш мечей, Паш Жезлов и восьмерочка Пентаклей. Но здесь, возможно, произойдет знакомство на чисто каких-то деловых. Условиях. Возможно, кто-то кого-то приведет в какую-то школу. Может быть, кто-то с кем-то познакомится через, через какие-то хобби для себя, возможно, также, где, ну, где включаются в самой взаимовыгодные и денежные предложения, что-то новое. Возможно, новое обучение, новая программа, да, он там будет присутствовать на основе ваших взаимных интересов как-то переучиться. Тут тоже, кстати, может быть. Но здесь именно, возможно, также и сообщество определенного рода тоже может происходить. Если вот если где произойдет, то возможности того, что произойдет либо на работе, на чьей-либо, либо ваше, либо его, либо ощущение именно товарно-денежного отношения, возможно, какой-то финансовой поддержки, помощи. Ну, ты обронила кошелек, он поднял на... То есть, возможно, и такой момент. То есть, но ну, здесь что-то связано через материальный мир. Не сообщность больше, а все-таки материалка. Основно на материальной все таки сфере. Пред, предполагаю больше, что это через работу. Возможно, через хобби. Возможно. Но тогда хобби очень сильно будет дорогое, либо очень сильно неординарное новое, которое будет переучивать, возможно, все и вся, либо доучивать э, до какого-то магистра, вышки и тому подобное. То есть какое-то либо высшее образовательное да, учреждение, это, кстати, тоже может происходить, да, преподаватель какой-нибудь, может, кстати, быть только у него тогда подход к детям очень сильно неординарный и не такой как все, поэтому непростой человек сам по себе, вот, поэтому вот я бы сказала какая-то товарно-денежное отношение, но это может быть связано с вашей работой либо с работой этого человека, хобби также, ну тогда дорогостоящее, все Давайте дальше, давайте дальше у нас с чего начнутся, с чего начнутся отношения, а с чего начнутся? А с того, что мы будем присматриваться к друг другу, а кто он мне, а кто я ему, и будем как-то не особо решаться подходить друг к другу. Вот здесь вот я бы сказала, момент ощущения нерешительности. То есть да, мы видим друг друга, да, в принципе мы познакомились, да, но как-то, ну нет. Ну, как-то оно ну, нет, но ну, нет, но ну, не хочется. Но вот здесь вот пока, пока вот с какого-то, вот знаешь, это когда вот девушка, когда ножка вот такой вот, это, ну, я не знаю, еще будет или не будет. Но вот здесь вот именно начнутся отношения больше, ну, я не знаю, с чего вот это все выйдет, ну, почему так оно происходит. Ну, вот с какого-то такого немного ощущения пессимизма, ощущения сынастройки, Хм, ну, вроде ничего, но ну я не знаю, еще надо, надо подумать. Она такая симпотная, это тоже такой допустим, ну, я еще подумаю. То есть, здесь ощущение неопределенности. Все-таки, конечно, по восьмерке чаш он идет, да, он немного расстроен, но он идет. Но при этом восьмерка мечей момент ограничения. То есть, здесь ходить вокруг около, грубо говоря, можете просто. Просто ходить друг на друга, смотреть, ну да, ну, норм. <смех> ну нет, ну не норм. Но здесь вот как-то вот ходить вокруг да около больше. У нас какого-то такого недопонимания друг к друг другу порой, скептизма, скептического отношения. И здесь может проигрываться именно с чего начнутся именно с такого. Со скептизма, с, общень... с общением, просто моментами, как-то вы будете общаться, возможно, да, там, выйдете, познакомитесь, да, но будете общаться с, -с этим человеком как-то все таки вот как-то, ну я не знаю, ну кто ты, ну, ну я не знаю, ну можно посмотреть на тебя, но я точно не знаю, я же такая шикарная. Вот здесь вот все шикарные люди, вот и все друг к другу присматриваются, да, чтобы не потерять бдительность и не, про... и не потерять то, что у них нажито. А, видать, в, в какие-то новые вселенные здесь не особо просто будете входить с этим человеком и какие-то новые отношения прям сразу же там вслету любовь, все морковь, все дела. Как-то со скептизмом начнутся эти отношения. Вот. Короче, как-то так. Спасибо что вы досмотрели до конца. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто выбрал у нас розовый вариант четвертый? Новый герой вашего любовного романа. Кто он? Где? Где произойдет? Как произойдет знакомство у нас? Как произойдет? Почему да? С чего? Он? И с чего начнутся отношения? Ну, давайте. Где? Кто он? то он творческая личность очень даже сильно ну и причем любит деньги, любит финансы, любит то, что вот у него есть, у него есть заначка, это его греет, если что. Достаточно активный, жизнерадостный человек, который, ну, любит прям сильно побеждать. Но вот это тот человек, когда везде активно, везде я, я, я всегда вперед, иду всегда вперед, я, возможно, я не... Немножко не уверена, там, одиночка, не одиночка, но человек достаточно специфичный, общается с умными людьми, все дела, при этом ходит, возможно, на выставки, на какие-то кипиши, на какие-то серьезные вещи. То есть человек очень сильно активный, но больше в социальном плане среди людей. И среди каких-то определенных событий для него лично, чтобы победить. То есть, вот здесь какой-то определенно сексуально активный человек, <свят> который очень сильно творческий, очень сильно. Он, кстати, красавчик. Либо красиво одет, либо красавчик, ну, либо одет по тому стилю, который ему по душе, и который, ну, в его каком-то вот таком, э, по его типажу, да. Но ну, здесь, вот, какое-то его, я бы сказала, ну, да. Что-то, что показывает его индивидуальность среди всех. Вот и ему нужна определенная индивидуальность. Выделиться, возможно. Но достаточно симпатично, либо просто симпатичные там шмотки. То есть вот здесь, кстати, может и внешне чисто проигрываться. Либо внешне именно фейсом, либо, соответственно, внешне именно уже вот, вот это. Поэтому, ладненько, давайте далее а Как произойдет знакомство? Произойдет оно с разговора, сообщения Я не исключаю по всяким интернетам По сайтам знакомств Ну, как-то вслепую Возможно, здесь будет свидание вслепую Либо что-то на, на, на развитие, вам Кто-то что-то там напишет, да, просто так Но здесь, возможно, здесь общение Идеи, общение, мысли Возможно, фан-клубы а, То есть что-то такое, что, соответственно Возможно, через кого-то Я тоже не исключаю Через какие-то определенные события с кем-то, да. Ну, не исключаю, не исключаю, но все-таки знакомство как все-таки прям сразу, общение все-таки я, я бы сказала: больше, если так в вслепоша, то, то интернет, сайт знакомств, вслепую. Что-то такое, что то вы не знаете на самом деле, но вроде он как существует. Но здесь все-таки как похоже на интернет. Все-таки. Все-таки прям сразу, из каких-то моменты идей, да, как. Возможно, через какие-то определенные э, взаимодействия с чем-то, да, там, с игр через игры. Не то, чтобы через игры, но через что-то нереальное. Вот, ну, здесь больше вы скорее с интернетом, либо с какими-то знакомствами, либо, ну, которые сразу не увидишь. Ты можешь с ним поговорить, но ты сразу не увидишь. Больше склоняюсь к интернету, больше склоняюсь к общению, чат, сообщество. Вот здесь я бы вот я бы склонялась вот к таким моментам. То есть сразу, сразу начнется определенный вид общения. Возможно, не такое, как вы думали, вы не будете, возможно, видеть там аватарки, либо не будете верить особо своим глазам, возможно, там да вижу, что, что почему он на Бр Пит поставил, хотя он э, Вася Пупкин. Поэтому вот. Давайте далее. С чего начнутся отношения? С чего начнутся? С чего начнутся? С чего начнутся? Но все-таки, да, это что-то нереально. Может, через игру я не исключаю. Ладно. С чего начнутся отношения? Здесь дурак, десятка мечей, справедливость, башня и шестерка пентаклей. Внезапно. Внезапно здесь присутствуют но при этом, если вы начнете диалог, допустим, вы не будете предполагать, что у вас вообще отношения будут <с, <с, <с, с этим человеком. То есть, ну, по сути, это невозможно. Вот как я сказала несколько минут назад, если бы вот, да, познакомишься с этим человеком, ты скажешь мне, я скажу, что с ним будут отношения, а ты покручу виска и скажешь, я глупенькая. Нет, на самом деле, начнутся с какого-то, возможно внезапно. Никто не ожидал, да, оно произошло. Возможно также, что определенно вы не будете особо знать, что все-таки это тот человек, с кем у тебя будет отношение. Но все-таки ощущение внезапности и ощущение невозможности с этим человеком каких-то построить отношений на первый взгляд у вас очень даже сильно будет. Возможно, мнение просто будет об этом человеке немного не том, что в принципе, как вы думаете, да, на самом деле. Ну, вот я бы сказала больше как-то так. Потому что здесь могут быть и споры, могут быть оскорбления, как произойдет знакомство. И здесь, соответственно, немного такие негативные карты которые говорят, что как, а, знакомство все-таки произойдет, но на фоне, возможно, каких-то стряс, каких-то ляск, выяснения отношений, либо выяснения определенных правд. Вот, поэтому я бы сказала больше. Так. поэтому а, это невозможность, да, не сказала бы. Почему? Почему? Потому что все-таки здесь дурак и, под конец, у нас шестерочка пентак. То есть все-таки отношения как таковые, какой-то взаимообмен, взаимоэнергиями, тут может происходить. Главное, на каком, да, каком уровне. Но все-таки я бы сказала, что здесь, вот здесь невозможно, очень сильно возможное. Ну потому что башня у нас не на последнем месте, поэтому я бы сказала да. Спасибо вам, то что вы были сегодня со мной, досмотрели до конца это видео. Я желаю вам всего самое наилучшего Спасибо большое нашим любимым спонсорам, которые спонсируют канал и процветание продвижение. Остальных людей, которые тоже мне сказали, эй давайте зайдите на канал. Спасибо и тебе, человек, кто меня там рекламирует. Ты умничка, ты молодец. Я желаю удачи, поэтому давайте. Вас всех люблю, всех целую, всех обнимаю. Ваша читающая Тару по картам с любовью для тебя. Пока-пока.